Всем привет! Сегодня хотел вам рассказать о носках Sargan Stalker Yamamoto 9-миллиметровые, теплые То есть это под воду уже такую зимнюю, когда 2-3 градуса водичка вот. <coughs> Какие преимущества носка? У него кевларовая подошва, пятка кевларовая То есть это очень сильно защищает от проколов ноги то есть стекляшки всякие, там какие-то железки валяются, которые на берегу, либо на дне, там, когда вы ходите в воде, бывает, там, передвигаетесь без глаз чтобы не поранить ногу. Это огромный плюс. Так, дальше. Обсерватор тут один. А внутри голый неопрен но кроме подошвы. Также внутри ткань, внутри нейлоновая. Вот. То есть, когда вы носок одеваете. На ногу с мыльным раствором, соответственно, при ходьбе, чтобы у вас не гулял по ноге, носок не крутился туда-сюда, значит, там на подошве ткани внутри. Вот, и он держится прекрасно на ноге. Отнырял я уже два сезона почти отнырял в нем, никаких нареканий нет. Ну, единственное то, что ставтывается подошва, но это как бы расходный материал, это в порядке вещей. Также носки анатомические, на левую, на правую ногу отдельно. Швы очень качественные, где ничего не разошлось, нигде ничего не протекает. Очень доволен. Всем советую. Если возникают какие-то вопросы, можете задать их в комментариях. Понравилось видео, ставьте лайки. Также подписывайтесь на мой канал. И компания Google будет уведомлять о новых видеороликах моих. Все, всем пока, всего доброго.